очень такой, так сказать, хардкорный хоррор со всеми его вытекающими, вот. То, что очень сильно отличается от первой части данной как бы серии, вот. Ну, про проверим действительно ли это так и как действительно здесь, насколько здесь будет нам страшно. То есть, напомню, хоррор с элементами выживания. Ну, посмотрим, что же он нам предлагает. Так, новая игра. Погнали. Так, ну уровень сложности поставим попроще, потому что до этого момента а, я не имел дела с а, данной игрой, поэтому начнем а, с самого простого уровня сложности, чтобы не было, так сказать, сильно обременительно. О. Давайте поехали. Кстати, здесь русская. Вот, уже все титры на русском. Как можно заметить. Это уже, уже уже начался геймплей, так сказать. Такая, знаете, плавненькая загрузочка, незаметная. Вроде бы кажется, как будто это кинематографический трейлер какой-то. А это мы уже на самом деле в игре находимся. Нет. Голова первая. Нет! Этого не может быть! Все персонажи уже озвучены. Вот, мы видим какой-то перед нами горящий дом. Я так понимаю, что это какие-то воспоминания, наверное, этого чувачка. Сейчас я даже без понятия, как зовут данного персонажа. Ну, со временем мы узнаем. Как же зовут его? И что? Надо же быть полным Господи, дебилом, чтобы бежать в горящий дом. Ну, как видно по происходящему, в доме находится какая-то Лили. Скорее всего, эта Лили является, наверное, дочерью нашего персонажа главного. И мы сейчас пойдем ее спасать. Ну, не знаю, лично я думаю, что шансов выжить в таком горящем доме у нас практически нет никаких. Так, попробуем открыть. Ага, окно заблокировано. Давай, чем-то... Да, правильно, разбей его. Молодец. Блин, ну Лили, ты же отчаянный, ты? чувак господи Короче, понятно. наверху ищем лили которая где-то дома находится как видим все разваливается здесь все все в дыму не знаю хватит ли тебя чувак надолго но в реальности наверное ты бы давно уже загнулся но эта игра тебе повезло что ты в игре произошло? как что произошло видишь дом горит Что тут непонятного поехали ну ты полегче, ты ты, ты, че, ты не в гостях же? Себя дома, что так двери открываешь? Так, что у нас тут? Все горит, да? Куда нам? Наверх, да, нам? Ты можешь пробежаться, нет? Иду, иду. Я иду, Лили! Хм. Держись! Да, видно, что чуваку не совсем хорошо в этом горящем доме. Не знаю, я бы уже спекся, на Я тут, Лили! Я тут! Куда дальше-то? Там вижу, что все горит. Здесь дверь мне нельзя. Там тоже горит все. Сюда нам? Сюда, наверное. Ага. Понятно. Так. Тут на что? Все горит. Ага, вот там две видно. Подсказочки такие, круглешочки нас ведут. и так где, где ты? Я пришел. Такая комната Попустить. одна не сгоревшая. Странно. Нет, папа, ты не пришел. Везде огонь, а эта комната такая сохранившаяся, красочная. Странно. Обычная девочка с виду вроде. Ничего такого особенного. Вай, возьму тебя на ручки. Ну иди ко мне, иди, иди сюда. Иди обниму, поцелую. Ну иди сюда. Так. Ну я так и знал. Я так и знал, что что-то произойдет. Что с ней что-то не так. Сожгла папку ни за что ни про что папка этого же не хотел это всего лишь сон остыньте ребята всего лишь сон был страшный страшный ужасный сон да приснится же такое да? мужик хорош бухать уже давай приводи себя в чувство и разберись там со своими вот этими воспоминаниями кто такая почему не знаю Киндман. Кидман. Привет, Себастьян. Давно не виделись. Ну здравствуй. Три года. Я тебя разыскиваю уже три года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так На дне бутылки. И какого черта ты явилась теперь? Ты Алкоголик не мог не учредить, значит... Потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь как ты мозгоправ, к которому меня послали, но он не знал ответов. А ты знаешь, и ты расскажешь мне о Мебиусе. Так, люди в черном зашевелились. Что за это за агенты какие-то? Вот почему я пришла. Что там такое на твоем обрывке? Фотография, фотография. Откуда у тебя это? Ох, ты у тебя еще и ствол есть с собой. Ой, Ничего себе, ты крутой чувак. Твоя Лили жива Да неужели? Это очень приятная новость для меня. Аж пошатнуло, чувака. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. Кто это вы? А уж инсценировать смерти подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. Так я уже ее почти спас в из огненного смысле? дома. Правда, нихрена не получилось. Что вы с ней сделали? Убери от меня руки! Чувачки, фач... ты сейчас свои очичи потеряешь здесь. Ну, как всегда. От Я того, от релась, кого не ожидаешь, какая-нибудь подлянка и прилетит вечно. времени Пришли какие-то люди в черном, с предводителем какой-то бабищей. Я без того уже был пьян, они меня еще сильнее ушатали какой-то наркотой. Транквилизатор мне ввели по самой не хочу, и теперь мне придется восстанавливаться Все в какой-нибудь злачной хорошо. канаве. Да, отлично. А где мы сейчас? Где мы? Двигать камеру! Это одно из наших так это мерзко. я ползу. Че я так низко. А, меня Следили катят тебе, вообще где-то в какой-то коляске. ну ну Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Да. Ну хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Так да, он всегда со мной, я его никогда от себя. Не отпускаю. Ты получишь ответы на все вопросы. Так. Это что-то? Куда вы меня тащите? Вы со мной опыты какие-то хотите делать, наверное? Что, что случилось в психиатрической больнице «Маяк»? Что это за хрень И вообще? скорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. Система? Что за система? Причем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, след их воедино. Счастье для одного – это счастье для всех. Чего у вас тут за секта Эта такая? машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Такая, я думал, что это какая-то хрень, на которой вы меня пытать будете. Требовался разум, чистый, невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Угу. В общем, она понадобилась им для опытов, я так понимаю. Вы подключили Лили к этой машине! Значит, мои доводы были Таша верными. Дочь особенно mm. самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Все понятно. Благодаря ей новая система СТМ работала успешно. До недавнего времени. Какой интеллигентный чувачок. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство Стэм начало разрушаться. Мы решили, О, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со Стэм. Подумайте, мистер Кастелланус. Я даю вам мистер уникальный Мистер Кастелланус. Вот кто я, не на самом деле. Свою дочь. Буду, не буду знать. Ее Вы столько лет корили себя, что не сумели можете спасти то есть меня для этого и привели пить. сюда, да, чтобы я спас свою дочь или и я ее я нашел ползавали. или меня подключат к этой машине вместо нее так что ли интересно получается уже подключают или мне голову хотят помыть просто я в парикмахерскую пришел точно я же волосатый Удачи. помойте Удачи. мне голову а потом меня за этот Если... И меня срочно Дайте на парикмахерские услуги постарайся сотрудничать. я знаю ты нам не веришь но у тебя с ними общая или меня подключают к какой-то матрицы под названием stem помню, так что ли как Лили, сообщу, но что начинается и я буду на связи. начинается значит поиски буду я вести где-то непонятно в каком-то другом измерении но не в реальности а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кое-кто? Кто, Кто Ты же это? Готов? Ну, я думаю, по ходу действий все узнаем. Уже начало интригующее. Какие-то, значит, группа каких-то людей в черных костюмах. Похитили мою дочь. Устроили сцену насилия. Меня и моей дочери. Подключили меня к какой-то машине. Сейчас еще и отправляют дальше заниматься всякими глупостями. Ну вот ладно. Вот стем через три, два, один. Во как! Как будто в толчок куда-то слили. Ну понятно. Мне там и место, по всей видимости. Я давно уже вас понял. Еще тогда в баре, когда вы мне дали транквилизатором в шею. И вот я там... И теперь я пришел в этот стэм. И начинаю свое эпичное вхождение сквозь. Сквозь <с> унитаз, унитазное отверстие. Короче, куда-то меня спустили, я так понимаю. Чем не матрица? Там тоже вначале чувака спускали в какую-то сливную яму. Откуда его потом выловили? А меня кто-нибудь выловит, нет. Сейчас мы это и посмотрим. Куда ты падаешь? Там нет ничего. Опа, приземлился. Молодец. Ну что ж, ботиночки тут у тебя клевые. Такие же, такие же я хочу. Это, так сказать, вступление еще у нас идет. Вступление идет у нас. Куда-то иду в пустоту. Очевидные вещи говорю вам, ребята. Можно и если вырезать мой голос полностью, будет и так все понятно. Так что вы не обращайте внимания. Неужели. Это оказывается, я иду по какой-то вообще воде. Где я? Ой-ой-ой. Левый shift, ускорения, Ну, это понятно. Побежали. Только куда бежать? Зачем бежать, непонятно. Титры нас сопровождают. Интересно же, не титры. О! О я вижу свет в конце туннеля. Аллилуйя! Что-то далеко до него бежать. Вы не могли? Мне какое-нибудь транспортное средство, велосипед подкатить. Опять! Я Папа, уже видел пыли. это. Да видел я уже. Все равно я тебя не спасу. Знаю, что ты что меня сождешь, больше смириться. не пойду да? Но она умерла. Угу. Он думал, что она умерла. Они ему сказали, что она жива. Я не смирюсь с этим, И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Мистер, черт, я уже забыл, я как раз, уже. Ну ладно. Мне место. еще напомнят про это не раз. Куда-то я бегу. Этот... Так. То что-то горит, то что-то светит, слепит меня. Вы мне дадите нормально куда-нибудь уже добежать-то? Вообще как-то странно бегать по пустоте по какой-то. Какие-то у меня, короче, глюки, я так понимаю. Еще что-то там на пути у меня высвечивается. Я так понимаю, это какие-то обрывки моих воспоминаний, да? Фрагменты. Что это? Трубка телефона, что ли, или что это? А, ну давай возьмем. Смольный на проводе! Ох ты! Как это вообще? Трубку взял, куда-то попал. Да. Ты меня? Все нормально, связь работает. Что здесь? Неважно, Главное, ты как Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Или как будто тебя спустили в унитаз. Пройдет, Не забудь про это напомнить. Ты Угу. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Угу. Это место называется кабинет. Угу. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. О, как! Ах, воспоминаний! Как же я сразу-то не догадался, что это я воспоминания в воспоминаниях-то? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявлять себе. Да понял, я понял, что у меня сознание мое много чем можно сформировать. Возможности безграничные. Не знаю, фотки какие-то. Да, правильно. Фотки какие-то вижу, что-то вижу. Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Угу. Внутри Стэм мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство Стэм имеет форму небольшого города Оу. под названием Юнион. Как же Раз без городов-то? Было Значит, бы очень скучно. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача, найти Лили. Да-да-да, добавили... не бери на себя много, а то они навешивают на тебя, а ты потом не увезешь. Итак, мы находимся в каком-то стеме, системе, которая э, меня помогла с моими воспоминаниями, С не, другими словами, я нахожусь в каком-то сне, наверное. Будет лучше всего так сказать. Какой-то это сон, вызванный какими-то галлюциногенными свойствами системы STEM. Короче, ладно. Меньше вот этих всех деталей. Кошка. Ближе к делу. Не люблю, чтобы у меня была кошка. Кошка. Это кошка? Это на самом деле не кошка. Это с виду она кошка. Ты Стоит тебе только к ней подойти, она тебе ло по локоть руку отхватит. Будешь знать. Так что не верят этим всем предубеждениям, что здесь какие-то няшные существа. Вот с девочкой тебе мало было истории, которая тебя, блин, спалила заживо. Это нормально? Ну, Но что ты тут нам... Оставила подсказочку какую-то Что там такое? Что это за Проектор для слайдов? Карточка Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Слайд Реликвия прежних времен до мобильных телефонов Такие встречаются разве что на старых чердаках И антресолях Просматривать их можно На проекторе в кабинете Себастьяна А, понял Понял, что это за фишка такая да-да-да, я понял, у меня такая в детстве штука была, далеко давно это было, для просмотра э, картинок э, путем проецирования их куда-нибудь на стену через какой-нибудь там специальный аппарат. Да-да-да, все, понял, надо искать, значит, этот аппарат. Интересная кошка, смотрите, она с бантиком такая, с бантиком сидит такая. Капец вообще, ну-ка, а что здесь такое еще? Подвинься ты, я тут у себя дома так-то... Вот так вот надо сидеть А, вот оно что То есть я уже могу просматривать Эти слайды Это вот один у меня слайд, который я нашел Счастливая прошлое я так понимаю, да? Счастливая семья Дети Ребеночек А все остальное пустота Ладно Пошли-ка дальше так, я понимаю, что в этот кабинет мне придется возвращаться часто-часто, чтобы просматривать какие-то всякие интересные вещи. Оп! Зеркало. Как в майке. Выход. Наверное, выход. Конечно же, Почему через что помню, же нам лучше выйти, как 64? через зеркало-то? Давай посмотрим, что нам еще предлагают. Терминал. Терминал позволяет сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах и кабинете Себастьяна. Я Себастьян, что ли, или как? Я, по-моему, Себастьян. Или Себастьян. Или поправьте, если это так. Что это я положил? А, сохранение игры, значит. Ясно. Какая-то коробочка, напитка на какими-то непонятными штуками. Новая ячейка. Сохраняемся. Окей. Я так понимаю, что я сох сохранился, да? Вот так вот просто приложил что-то и сохранился. А что здесь еще есть? Мне показалось. Может быть я что-то пропустил? Ну-ка, бегом-бегом-бегом-бегом. Так, здесь что у нас? Я ничего не пропустил, надеюсь. Не люблю пропускать что-либо. Ладно. Пошли. Раз увидели зеркало, надо прыгать туда. Хоба! Значит, снова туда, в Зазеркалье. Туда. Ты же не Алиса, чтобы в Зазеркалье путешествовать. Зеркалье. Ну, я думаю, тебе там понравится. Давай уже, не сиди же в этой комнате. В четырех стенах. Посмотрим, что там за гранью нас ждет. О, опять, я так понимаю, она, да? О, а это моя жена. Скорее всего. Я же их на фотках видел. Опять. Это она, да. Что это это лили? лили. Что там такое? Иди ко мне. М? Вроде нормальный ребенок. голова оторвалась. С куколками играет. Мама все исправит. У нее золотые руки. Да, мама все поправит. Вроде нормально, счастливая семья. Че у них там происходит? Какой ребенок, какая система STEM? Куда меня подсоединили? Себастьян, что стало? Сейчас опять пойдут какие-нибудь глюки. Сейчас ты превратишься в какую-нибудь, я не знаю, гоблина. У меня прекрасная семья. А она превратится в какую нибудь Жена, Умница и красавица. Конечно, у меня все Ты в как в воду глядишь, чувак? Все в порядке. Все отлично. Сейчас на тебя руку тоже откусит по локоть. Ты много это же хоррор. Работаешь. Тут не может ты быть так все. Просто. А ты не заболеваешь у меня? О, поплыло, все опять. На протяжении последних 15 минут меня не отпускает это, понимаю. Когда отпустит, не знаю. Но думаю, что ответ мы найдем. Впереди. а куда идти впереди-то нет ничего опять в темноту ну куда мне идти то там что-то провал по вообще по да, ты да, точно не по адресу давно уже. тебе надо было вообще в другое место было идти в другой кабак зря ты там бухать начал в этом кабаке в своем надо было сменить отма... обстановочку то есть сменить место нельзя в одном и том же кабаке что так часто лозы? бухать обязательно что-нибудь произойдет что тут у нас за комната такая непонятная? Ай, какой кошмар. А? Куда меня занесло? Так, значит, потренируемся. Бег. Ага, вижу, усталость кончается. Так, так, так. Хоп, хоп. А, а Удар рукой, ногой. Так, подожди. А бить-то ты можешь, нет? Чем бить-то? А? У тебя вон написано, что, видно, что индикатор вроде рука есть. Чем бить-то? Оп, оп, это мы присели. Так, перекаты не умеешь делать, нет? Ничего не умеет он. Мы умеем только ходить и бегать и присаживаться. Отлично. Что может быть лучше? Еще я могу приблизить немножечко. Вот охоп а, приблизил, выпустил. Так, подожди. Так. Что это за странная арка такая? Так. Там еще одна дверь на картиночке. Пройдем через арочку и что ты обернулся там типа закрылась дверь а что, я типа вот так не могу бежать что ли вот так хоп и все сломай систему называется вообще что это такое а ну-ка давай подойдем так дверь закрылась так надо ее открыть наверное хрязь и мы вообще в другом кабинете вы видели это вы видели вроде бы там ничего не было а я зашел и оказался вообще в другом месте. Капец. Что-то мне уже это поднапрягать начинает. Все эти непонятные твои глюки. Разберешься с твоими тараканами тут. Куда-то мы дальше идем. Да тут можно в каждую дверь ломиться. Почему-то те двери попустил? Ну-ка иди сюда. Закрыто. Все закрыто. Так. Тут что у нас такое? Тоже закрыто. Ну да, конечно, все закрыто. Надо дойти же до конца. Чтобы было открыто. Так, за этим углом никого, значит, все хорошо, живем. Что здесь такое на столе? Да ничего тут нету. Вот, видите, правильно мыслю. Где какая-то индикация есть, значит, туда и надо идти, а не суваться, куда попало. Что, что не комната, то какие-то разные глюки непонятные. Что за Себастьян. Ладно, здесь я так вслух переводить не буду. Так все понятно. Чили. А почему так медленно? Что за... Замедленная кайфовая. Из поисковой группы. Бейкер. Из поисковой группы. Исследовать, что это такое здесь вообще? Ну-ка, давай исследуем. Угу. Тебя сфоткать, что ли, надо, или чем Ну, летит. Кто-то ему в голову попал, наверное. Кровище брызжет. Все, что ли? Исследовали? А еще тут что-нибудь можно исследовать, нет? А то я с удовольствием это сделаю. Так. Ух, колоночки. Какие-то всякие статуэточки. Короче, ему прострелили башку. Да. Не очень-то приятное зрелище. А здесь тоже можно исследовать что-то? Хоп. Куда это я полез? Ты что, потрогаешь, что ли, захотел? Ну, прострелили ему башку. И что теперь? Надо его трогать, что ли, после этого? Ну ты вообще, а? Себастьян. Себастьян, ты меня поражаешь Просто своей гениальностью Ну прострелили чуваку башку Что ты вокруг него тусишь вообще Выйди уже отсюда ну, Блин, я не знаю, для чего тогда я Весь кадр здесь сделан Так, что у нас тут Куда-то дальше я пошел По коридорам, по коридорам Так, тут никого Никого А тут никого же вроде никого Ладненько Двигаемся дальше Там у нас, значит, тот чувачок Тут у нас, значит, какая-то кухня Что это там ты нашел? Документы? Садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом В общем, ты запарил уже На все это смотреть Так, АД перевернуть Ну-ка, подожди Раз <pronunciation> Перевернул Хоп Типа, если что тут? Хоп, нету ничего. Так, масштабик. Подожди, раз, масштаб. Оп, ага, Р подробности. Так, ага, подробности. Фотография Уильяма Бейкера. Бейкер, командир поисковой группы. Он застыл во времени, когда я его нашел. Наверное, его снимала камера, которая стояла рядом. Ну, как такое возможно? <с promote _tomun> ну, что ж, попал. Он очень сильно попал. Но кому-то это было выгодно, его убивать таким изощренным образом. И потом снимать это на камеру. Пошли дальше. Шерлок Холмс, недоделанный. Так, куда-то мы не туда забрели, я так понимаю. Мы обошли и сделали кружок. А нам нужно в другое место. Так. Так. Так. А, я еще не все исследовал. Одна пуля прямо в голову. Я типа осматриваю, да, это место. Что здесь происходит вообще? Да, интересно. Так, еще какие-то, значит, улики должны быть. Походим, посмотрим. Что-то может быть еще тут интересного есть. Вроде бы нету ничего. Дальше-то куда идти? Куда дальше? Куда дальше? Там я ходил, здесь я был. По-любому сюда куда-то надо идти. Дальше. Какие красные лампочки. Так, так, так, так, так. Я по-любому здесь куда-то не зашел. Так, так, так, так, так. Так, здесь что у нас такой за проходик? Я его пропустил? Или нет? Или пропустил? Или не-не, я здесь был, походу может и не был Ага. идем дальше да блин я был же здесь уже а? миллион раз что теперь-то так у меня небольшой сейчас ступор такой не понимаю куда идти двери закрылись почему-то а были открыты М -м -м. почему двери закрылись мне не нравится, как эти фотографии на меня смотрят. И на фотографиях творится какая-то жуть, какая-то непонятная жуть вообще. Веселые семейные фотографии, семейного альбома, полная расчлененка везде. Превосходно. Так, фонарик, что-то мне не помогает. Вот, может, в это зеркало на тебе посмотреть, нет? Не знаю, что бы заюзать, куда пойти. Хожу здесь, хожу. Не могу понять, куда идти. Так. По-моему, вот этого не было места. Ну-ка, давай исследуем. Что здесь у нас такое? Подожди-ка. Оп. Чего-то там нашел. Кто-то хотел перекрыть выход наружу. Так. Или внутрь. Или вовнутрь. Или наружу. А мы сейчас проверим с тобой. Так, давай-ка. Двинем-ка. Так. Отлично вот он и проход идем дальше так. пока ничего такого не происходит пока все тихо и спокойно туда или сюда вот в чем вопрос тут я вижу закрытые двери скорее всего их не открыть все верно твоя логика как всегда, тебя не подвела. Идем дальше. Ну? Ну? Где телефон? Где-то зазвонил телефон. Где-то недалеко Что тут в этой комнате? Туда тоже нельзя, да? Туда нельзя. Так. Там тоже все перекрыто, конечно же, наверх. Как ты мог... Сразу про это не подумать. Я вообще поражаюсь просто твоими способностями иногда. Так, тут где-то телефон зазвонил. И где же он? Идем, идем, идем. Так, тут надо подлезть. Тут по-любому надо куда-нибудь, может быть, даже выше зайти. Давай-ка здесь подлезем. Может, какие-то бонусы найдем. Так. О, еще какая-то записка. Еще какой-то документ. Что там? Необычное письмо. Кому? Претендент с. в Себастьян. То есть я, наверное, да? Поздравляю вас, вас, искатель правды. Спасибо, что прошли на наш тест на уровень духовности. Мы с радостью приглашаем вас на следующий уровень знаний. Обратитесь в ближайший МЮ-центр, предъявите это письмо и перейдите с уровня кандидата на уровень МЮ-зелота. Это письмо гарантирует вам исключительное место на следующей церемонии очищения. На обороте конверта от руки ложь, сплошная ложь. Вот оно как. Ну-ка, что там на обороте есть? Да, я посмотрю. Как там у нас повернуть-то? Оп. Полная ложь, говоришь, да? Ну да ладно. Дальше идем, дальше, дальше. Так. За окном ничего. Тебе туда и не надо. Так. Наверх. Не садись. Наверх давай, погнали. Бегом, погнали. М -м -м, мрак. Интересно, батарейки не садятся тут на фонарике, а то посажу. Вроде нет нигде индикации батареек. Нет таких извращений. У нас здесь не будет поисков всяких непонятных мелочей. Какой-то коридор, который нас так и манит своими изысканным оформлением своим. Что там такое? Почему у меня здесь фонарик плохо так работает? Кстати, да, вы видели там что-то было, и оно исчезло. А фонарик-то здесь такой ощущение, как будто он хуже вообще светит. Хотя нет, вроде так, так же светит. Куда это меня завели, а? Куда ж ты, тропинка, меня завела? Куда-то меня ведут. Куда-то ведут очередная комната а, кто это мужичок какой-то ну -ка, подожди что там происходит он что порнуло какой-то мужичок в пиджачке картина упала сепастьян так укрытие пробел укрыться покинуть укрытие так ну пробел то есть мы укрываем значок критики отображается когда вы оказываетесь напротив подходящего места так, перемещение в укрытие Понятно Так, когда вы окажетесь рядом с углом В укрытии, появится значок стрелки Переместитесь в это направление Чтобы повернуться за угол Не покидая укрытие, окей И все, да Все будем знать Так, раз, выглянул, оп, пошли, пошли Пошли, пошли, пошли Он идет меня проверять Давай, давай, давай, давай он куда-то смотрит. Он смотрит прямо на меня. Не покидать укрытие. Не надо покидать его. Не надо покидать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Он ушел. Это еще кто? Кто это был? Взял, зарубил здесь мужичка. Так, это я в укрытии. Это я уже не в укрытии. Подожди, а это я в укрытии. А вот так я не в укрытии. Отлично, все, курс молодого бойца пройден. Присаживаемся, фонарик там нах... Все отлично. Блин, как его распилили. Распороли. Давай посмотрим, как это произошло. Что тут как у нас? Тот, что из поисковой Еще какой-то чувачок из поисковой группы, которого разрезали. И вот он здесь стоит и не знает, куда ему упасть или заново встать. Да уж. Ну, эти персонажи здесь меня, конечно, удивляют. Поехали дальше. Опять какая-то комната, я не пойму. У меня глюки или у меня не прогрузились текстуры вот с этой стороны? Да, наверное, не прогрузились текстуры, да, все-таки. Что-то как-то странно оно выглядит. Глаза-то вижу есть всякие. С картинными меня так и смотрят зловещими своими видами, глазками. Я должен найти выход. Вот Скорее всего текстуры не прогрузились, да, наверное Ну, глаза Твои глаза Мне кого-то напоминают Слушай, я а где-то тебя видел Ты часом не в той попсовой группе поешь Не, обознался, извини Ну ладно, погнали дальше Так Че так темно? А где мой фонарик? Вот он, родной По-моему, я пришел туда, откуда я вышел Да? Я же здесь был вроде на первом этаже. По лестнике еще заходил. Так. Дошли мы непонятно до какого места. Туда точно не пройти. Так, давай-ка в следующую сторону. По-моему, наверх я уже ходил, да? Это Что там за странные трупы повисли? Оба. Ну вы что ж так меня пугаете? -то? Конечно, я за ним сейчас пойду. Куда его утащили? Дай-ка я проверю. Да, что ж везде эти глаза? За мной кто-то наблюдает, что ли? Так, забраться на препятствие. Е. А, В плюс Е. Раз. Понятно. Так, эта дверь или другая дверь? Двери, которые с индикацией. Давно пора запомнить уже. Тебе нужны. Так, фото другой жертвы. Ну да, фотографии еще одной жертвы. Это униформа Мебиуса. Ага, хорошее освещение, фокусировка в голову. Ему, похоже, выстрелили из пистолета. Так, что там на другой стороне? Ничего. Подробностей, масштаб, назад. Подобрали еще фоточку. Так, думаю, нам надо сохраниться. Сохраниться-то мы можем только в специально отведенных для этого местах, я так понимаю. Вот, здесь нам сохраниться, к сожалению, не дают. Не очень-то хорошо. Мне кажется, что здесь где-то что-то было. Когда я прохожу мимо. Вот. Закрыто. Как-то открыто нельзя. Я понимаю, что он закрыт, но открыто как-то можно. Подожди, здесь тоже закрыто. Это я вижу. Эта индикация, она есть, просто я не замечал. Так, перепрыгиваем это все дело. Тут тоже какая-то дверь. Тоже закрыта. Со всех сторон меня позакрывали. Так. Короче, кромешная тьма. Хоть глаз выколи. Так, ну здесь я вижу, что опять ничего. По-моему... По-моему, или, по, или не по-моему. Там куда-то мне указывает какая-то стрелочка впереди, что надо мне туда якобы. Или вот сюда ли. Какая-то есть стрелочка. Типа подсказки, наверное, да? Что мне надо вот туда. Что мне надо что-то там вроде как взять. Что что-то там вроде как-то есть. Вот маленькая-маленькая такая стрелочка. Назойливая, зараза. Ну пошли-ка наверх попробуем сходим. А я не могу туда пройти. Не могу. Пойдем еще выше поднимемся. Но мне кажется, что я здесь был. Странные, конечно, здесь фотографии. Какие-то непонятные мешки. Вообще обстановочек, конечно. Все хуже и хуже. Накаляется, я бы так сказал, да? Похоже, здесь тоже был. Не, здесь я вроде не был. Вроде бы я здесь не был идем дальше коридорчик ох ты кто ты там еще ходит это же тот же самый да чувачок от которого надо скрываться так ну да ладно а, на сегодня думаю пока что а, хватит нам уж ужасов всяких хотя я пока если если честно то не сильно напугался потому что было не страшно а, посмотрим как же будет дальше вот а, в общем в следующей серии